Всем привет дорогие друзья, с вами после долгого затишья опять Белыч и сегодня мы поговорим об одном из лучших корпусов под мини ITX сборки, речь пойдет о корпусе NR200P от компании Cooler Master, на этот раз он у нас в красивейшем цвете карибский голубой. И да, друзья, это будет не обзор, ибо обзоров на него полно. Свои мысли о нем я уже тоже высказывал, видео, где мы собирали в нем мини-ПК, но сегодня я решил затронуть очень популярный вопрос, а именно разобраться, что же в этот корпус можно засунуть. Ибо в интернете есть масса фото, где в этот мини-корпус пихают платы больших форматов, например, микро-ATX или даже полноценные ATX-платы, где сверху монтируют системы водяного охлаждения, Хотя корпус изначально под это не предназначен И многое-многое другое Будем разбираться, что из этого правда, а что миф И самое важное, как это все можно сделать Ну и попутно соберем красивый сбалансированный компьютер для моей любимой жены И начнем разбор вопросов совместимости, конечно же, с материнок Итак, корпус изначально предназначен под платы формата mini-ITX, то есть 17 на 17 см, ну и плюс чуть удлиненные платы формата mini-DTX, на 20 см. Однако mini-DTX плата нынче лишь одна, это Asus Impact, и она не имеет особого смысла к приобретению. Что же касается других плат, например micro-ATX, то я бы сказал, что скорее нет чем да. Дело в том, что по сети гуляет вот эта вот фотка с NR200P, в которой установлена полноценная микро-ATX, в данном случае это Asus TUF. Но мало кто знает, что это результат почти полной переделки корпуса китайскими модероделами, которым, чтобы осуществить задуманное, пришлось почти полностью раскромсать и перекроить половину корпуса. Но в чем же, собственно, проблема, спросите вы? Ведь вроде бы визуально такая материнка должна влезть спокойно. Дело в том, друзья, что полноценные хорошие micro-ATX платы с четырьмя разъемами под оперативную память и хорошей системой питания процессора имеют обычно размеры 24 на 24 сантиметра. И да, по ширине они в корпус влазят легко, чего не скажешь, однако про их длину. Любая плата длиннее 22,5 сантиметров уже упирается в нижнюю кромку корпуса и не дает нормально закрыться креплением. Перенос же платы чуть выше сулит переделку гнезда под заднюю панель, перенос разъема под кабель питания и переделку внутренней стенки, что, как уже было сказано ранее, тот еще геморрой и очень сильно попахивает колхозом. Но ведь есть микро АТХ небольшой длины, скажете вы. Да, друзья, есть, но нынче это обычно лишь обрубки, которые имеют лишь два разъема под память и у которых почти отсутствуют радиаторы на VRM. Да и количество разъемов PCI и PCI-Express также существенно ограничено. В общем, у них нет ни одного преимущества перед обычной мини-ATX-платой и зачем их устанавливать не совсем понятно. Ну и вариант запихнуть ATX-плату китайцы тоже делали, но это еще больший колхоз и большая работа болгаркой, так что с платами на этом я предлагаю Предлагаю закончить. Я же свою сборку буду делать на одной из лучших, как мне кажется мини itx плат под m 4 сокет, а именно на старушке MSI B450i Gaming Max Wi-Fi. Хоть она и на старом чипсете, но имеет одну из лучших систем питания шестью 6 плюс 2 фазами и невысоким радиатором на VRM. Цена у нее более чем бюджетная и единственный, пожалуй, серьезный минус это отсутствие разъема под 5-вольтовую RGB подсветку, но мне в данном случае это не так критично ну и в комплект к ней друзья пойдет процессор 5600 g ибо моя жена не играет в игрушки и встроенной графике данного процессора ей будет более чем за глаза для ее скромных целей в качестве SSD накопителя будет вот такой вот MS-30 от компании Team Group. Это бюджетная модель на контроллере SM2258XT без встроенного драмбуфера со стандартными для SATA M2 скоростями 550 на чтение и 480 на запись. Чьи памяти тут, насколько я знаю, стоят от Тошиба, Скорее всего, это 64-слойная быстрый память. Для бытовых задач, я думаю, что данного накопителя будет более чем достаточно. Ну и память будет также от Team Group, это T-Force Vulcan Z на 16 ГБ, 3200 МГц со стандартными таймингами 16, 18, 18, 38 Нам она интересна с точки зрения очень невысоких радиаторов Радиаторы тут примерно как у Крушала, да они есть, но высоту модуля увеличивают лишь на пару миллиметров И вскоре вы поймете, почему я делаю на этом определенный акцент ну а пока давайте поговорим об охлаждении процессора. Да, конечно, можно в NR200P запихать воздушный кулер. Без закаленного стекла влазит 12-я ноктуа со скрипом, но если вы хотите сборку совсем без проблем, то лучше обратить внимание на какой-нибудь 5-й мугин. Но надо понимать, что в игровых сборках любой воздушный кулер будет жариться от тепла, выделяемого горячей видеокартой 30-го поколения. Поставить водянку, конечно, тоже можно. Но надо понимать, что если в новом NR200 Max водянка сразу монтирована сверху и корпус хоть и стоит дорого, но проблем с монтажом СВО не вызывает, тут старых простых NR200P есть нюансы с местом крепления. Можно запихать, например, ее снизу, как мы это делали в предыдущей моей сборке, но в таком случае нужна определенная водянка с помпой в радиаторе или помпой на трубках. В противном случае, если помпа будет в водоблоке, а водоблок будет в верхней точке СВО, то водоблок будет забиваться воздухом и сама помпа очень быстро выйдет из строя без смазки водой. Ну или также можно поставить, конечно, кастомный водяной контур с отдельной помпой, но это довольно дорого вариант, Так что вариант размещения водянки снизу, он в случае на R200P не оптимален и подходит далеко не для всех. И есть вариант с креплением СВО на специальный кронштейн на боковой стенке. Вариант неплохой, однако он больше подходит для полностью глухой версии без стекла, ибо как вы понимаете при таком размещении внешний вид корпуса теряется и использовать комплектную стеклянную стенку становится бессмысленно. Ну и наконец умельцы конечно же придумали как установить водянку сверху, хотя изначально корпусом этот вариант не предусмотрен. Проблема лишь в том, что все способы установки, кроме того о котором расскажу я, они крайне и крайне геморройные и требуют существенного уродования самого кейса. Первый способ который приходит в голову большинству это установка СВО вместо верхних вентиляторов. Для этого отгибаются крепежи верхней металлической сетки, а на полностью снимается и к пластику верхней крышки крепится радиатор, затем все это дело возвращается обратно. Однако тут друзья, вы как ни странно, столкнетесь с проблемой совместимости с оперативной памятью, в которую будет упираться ваша система водяного охлаждения. Да так делают, но для этого используется водянка с тонким радиатором на 22 мм, который где-то на 5-7 мм тоньше нашего обычного, и который у нас в России найти довольно трудно. Ну и плюс используются тонкие вентиляторы на 15 мм и специальная материнская плата, обычно Asus с низким расположением слотов оперативы. В общем способ довольно рабочий, но требует пипец какого подобранного железа и зазоры будут ну просто минимальными, так что это довольно сложно сделать. Второй способ, который также применяют, это установка сверху напечатанной на 3D-принтере проставки или же удаление части верхней пластиковой крышки и монтаж радиатора кустарными способами в полученный проем. Оба способа, как по мне, сильно портят внешний вид корпуса, и я такое делать бы не стал. Третий способ, еще более изощренный, это инверсия корпуса, то есть когда верх и низ меняют местами. Способ также геморройный, сложный, но, как вы понимаете, за счет того, что снизу возможно крепление СВО, а низ становится верхом, то, соответственно, сверху мы получаем водянку, закрепленную, в принципе, самым обычным способом. Хороший вариант придумал обзорщик с канала Machines and More. Там боковая салазка монтируется наверх, это позволяет отчасти Избежать проблем с совместимостью. Хотя блок питания все равно надо будет переносить и размещать ниже. И позволит внести минимальные исправления в сам корпус. Но надо понимать, что минимальные не значит, что их не будет вообще. Придется работать и дрелью, просверливать определенные отверстия. И стачивать что-то напильником. В общем, тоже не самый простой вариант. Требующий к тому же подбора железа почти как в первом варианте. Ибо все впритык. И с другим железом фокус может Вообще не получится Поэтому друзья мы будем использовать Пятый вариант Мой вариант и как мне кажется самый простой он заключается в том, чтобы установить на радиатор обычной системы охлаждения тонкие 15-миллиметровые вентиляторы. Они, как вы видите, намного тоньше стандартных 25-миллиметровых, но при этом стоят недорого и найти их можно буквально везде. Но ну, а затем всю полученную конструкцию нам нужно закрепить с максимальным смещением к боковой стенке, вот таким вот образом. При таком креплении нам не нужно будет смещать блок питания, ибо он, пустив притык, но влезет и соответственно кабель в него можно будет подключить а перекрытие его радиатором не будет критичным также нам не будут мешать радиаторы памяти ибо они будут размещаться вдали от радиатора СВО зазор будет порядка 1-2 мм но в получившуюся между водянкой и материнкой нишу спокойно поместятся использованные кабели что сделает кабель менеджмент в корпусе ну можно сказать почти идеальным Плюсом за счет расположения вентиляторов сверху на выдув, радиатор СВО не будет мешать пластиковым крепежам боковой стенки, с ними обычно во всех модификациях возникает больше всего проблем, в нашем случае проблемы никакой не будет. Но и при этом нам не нужно будет сильно кромсать корпус, единственное что нужно будет обрезать вот эту вот пластиковую деталь на верхней крышке и чуть сточить вот эти вот две цилиндрические направляющие напильником или обычным канцелярским ножом, как это сделал я, это нужно, чтобы крышка смогла закрыться и ей не мешали вентиляторы СВО. Но как же крепить воду непосредственно к корпусу, спросит некоторые. Но начнем с того, что встав на место, она уже одним боком уперлась в стенку, а вторым частично легла на блок питания, так что для самых ленивых можно вообще не крепить, держится она дай боже. Ну а тем, кто хочет заморочиться, сообщаю. Вот тут есть отверстие, через которое спокойно можно закрепить водянку. Правда, нужно будет найти подходящие по длине винты. Ну и с другой стороны крепление можно сделать к верхней пластиковой крышке, используя уже стяжки. Да, это довольно колхозный способ и он вызывает определенные проблемы при эксплуатации и при чистке, но надо понимать, что это небольшая плата за такой простой способ крепления радиатора кверху. Единственные минусы, как по мне, такого варианта в том, что воздушный поток водянки немного будет перекрываться верхней крышкой. Вентиляторы будут стоять 15-миллиметровые, то есть не самые мощные, что также скажется на охлаждении. Однако для моего 5600G этого было более чем достаточно, чтобы иметь очень даже хорошие температуры. Правда, в моем случае радиатору немножко мешало тупое крепление от am 3 го сокета, который некоторые вендоры водянок по глупости Перенесли на соки М4, но это было не критично. В остальном же, как по мне, это один из самых простых, красивых и удобных колхозов с минимальными требованиями по используемому железу. Ну и наконец, друзья, последний аспект совместимости, это, конечно же, блок питания. Я использовал для данной сборки V850 от Cooler Master. В прошлой первой ревизии я его брать не советовал, из-за кривой настройки работы вентилятора, когда блок долго держал пассивный режим, заявленный для него производителем, а потом включал вентиляторы на полную, и были такие вот впрыски шума. Нынче же во второй ревизии все это дело поправили и работает он действительно тихо, и при этом это один из самых доступных и дешевых блоков в SFX формате на 850 ватт. Да, 850 ватт для нашей сборки без видеокарты, конечно же, не нужно, но данный ПК собирался не просто так, он собирался для путешествий в отпуск, и на нем я, вполне вероятно, буду тестировать определенные видяшки, так что нужно думать о будущем и брать запасом. Вообще же в NR200 спокойно влазят как SFX так и SFXL блоки, ATX тоже влазят, но производитель предлагает для него напечатать на 3D принтере отдельные крепежи. Я лично, друзья, не фанат такого, ибо 3D принтер есть далеко не у каждого, да и есть способ легче с использованием просто двустороннего скотча. Таким макаром можно закрепить любой блок питания, вообще на любой высоте и в любом месте. Тем, кто думает, что это слабая крепежное, советую потом попробовать его отодрать это поверьте мне непростая задача но у нас друзья получился вот такой вот красивейший пк для моей жены с просто идеальным кабель менеджментом не захламленный чем-либо внутри если же вы будете делать игровую сборку то у вас в этом месте спокойно поместится любая игровая видеокарточка вот как то так ну а с вами, друзья, как всегда, был Белыч. Если вам нужна такая красивая сборка, или любая другая сборка, любой сложности, то, пожалуйста, обращайтесь. Контакты будут в описании. Если же видео было для вас полезным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокол, дабы получать оповещения о новых видео. Ну и также не забывайте про Телеграм и Дзен канал. И если YouTube вдруг прикроют, там вы сможете меня легко найти. Всем спасибо за внимание и до новых встреч!